привет привет первая тренировка марафона беспощадного жиросжигания и если вдруг ты видишь меня впервые или впервые слышишь про марафон по ссылке в описании видео ты можешь прочитать все подробности про питание про порядок тренировок про все что тебе нужно так что присоединяйся тренировку можно выполнять как абсолютно без оборудования так и усложнить некоторые упражнения гантелей или резинкой если ты новичок, ты можешь делать абсолютно без ничего. Если ты продвинутый и у тебя есть оборудование, ты можешь брать гантелю, можешь брать резинку. Если вдруг у тебя ничего нет, но ты хочешь усложнить свою тренировку, ты можешь взять 5-литровую бутыль с водой. Это будет отличный 5-килограммовый утяжелитель. Также для одного из упражнений тебе нужно будет какое-то возвышение. Например, стол. Если у тебя нету стола, ты в принципе можешь упираться в стену или отжиматься от пола, если ты можешь отжиматься от пола. Если ты совсем новичок, рекомендую отжиматься от стола. У меня будет вот эта штука. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Каждую тренировку мы начинаем с разминки. Ноги на ширине плеч, и мы переносим вес тела с одной ноги на другую. Мягко перемещаемся, двигаемся на ногах. Если тебе нельзя прыгать, ты вот так перемещаешься, если тебе можно прыгать, у тебя нет никаких травм, никаких противопоказаний, ты перепрыгиваешь легонечко с ноги на ногу. В принципе, кроме этого, вся тренировка будет без прыжков, поэтому если у тебя есть какие-то проблемы с коленями, со спиной и вообще какие-то противопоказания, ты смело можешь делать эту тренировку. И вращение рук по большому кругу. Погнали. Три, четыре, пять. И обратно 1 2 три, 4 5 локти единственное что если ты родила меньше чем шесть месяцев назад или у тебя есть диастаз то тебе лучше не делать эту тренировку кисти а делать тренировки из вот этого плейлиста разминаем кисти Закончили вращение корпуса. Один, два, три, четыре, пять. И обратно. Один, два, три, четыре, пять. Ноги вместе вращаем коленями. Один, два. 3, 4 5 и обратно 1 два три 4 5 закончили и переходим к тренировке упражнение мы будем выполнять по времени 40 секунд работы 20 секунд отдыха работаешь в своем темпе я оставлю таймер и мы начинаем Первое упражнение. Приседания. Ноги на ширине плеч. Носки смотрят четко вперед, либо слегка развернуты в стороны. Из этого положения мы опускаемся вниз на параллели бедер с полом и поднимаемся обратно. Здесь два важных момента. Следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь и не перепрогибай спину. То есть у тебя не должно быть вот такого вот оттопыривания. Спина нейтральна и мы работаем. Работай в своем темпе. Если ты новичок и не тренировалась давно, либо никогда, делай медленнее пока, потому что у тебя завтра будет все болеть. Если ты тренировалась раньше со мной, ты можешь поднимать темп и делать максимально быстро, без потери техники. То есть Если ты чувствуешь, что ты можешь делать чуть-чуть быстрее, но уже чуть-чуть неправильно, лучше делать медленнее, но правильно, чем быстро, но неправильно. 20 секунд отдыхаем и повторяем еще раз. Напоминаю, ты можешь взять гантель, ты можешь взять резинку. За 20 секунд тебе нужно успеть отдохнуть и полностью восстановить дыхание. Погнали! По сигналу мы уже начинаем работать. Если тебе слишком легко, поднимай темп, добавляй вес. Тренировки по времени, они такие, они не бывают легкими ни для кого, потому что если тебе легко, значит ты просто не дорабатываешь, значит ты всегда можешь работать чуть-чуть быстрее, чуть-чуть тяжелее. Закончили. Следующее упражнение. Отжимания с колен. Мы опускаемся на колени. Руки шире плеч. И отсюда мы опускаем. И поднимаемся обратно. Либо, если ты не умеешь, не можешь отжиматься, ты делаешь это от возвышения. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. 5. 6. 7. 8. Ой, не надо же считать. Я завтыкала, простите. Каждый делать в своем темпе можно не считать. Работаем весь раунд до конца. Даже если ты можешь сделать только три раза. Делай три раза за раунд, но не останавливайся. Закончили. Отдыхаем. И сейчас повторяем еще один раз. Готовы? Работаем. Не жалеем себя. Работаем весь раунд. Не останавливаемся. Даже если ты работаешь медленнее, чем я. Если ты делаешь всего пару раз... Старайся сделать еще один. Пока время еще есть, и еще один. Это тяжелое упражнение для женщин. Но его надо делать. Оно очень важное. Это крутое базовое упражнение. Закончили. Все, отжиманий больше не будет. И следующее упражнение у нас выпады. Мы делаем шаг назад. Опускаемся вниз. Следи за тем, чтобы колено было четко над пяткой и не двигалось вперед. Когда оно двигается вперед, нагрузка переходит на переднюю поверхность бедра. Когда назад, на заднюю. И возвращаемся обратно. Погнали. Меняем ногу. Работаем в своем темпе. Если тебе легко, ты можешь потихонечку ускориться потихонечку ускориться. Как-то странно звучит, да? Если тебе совсем легко и у тебя нет веса, ты можешь делать это в перепрыжке. До сигнала. Отдыхаем и повторяем еще один раз. Готовы? По сигналу уже работаем. Не воруем от себя время. Работаем от сигнала до сигнала. Без остановок. В своем темпе. Даже если ты делаешь медленно, главное, чтобы ты не останавливалась. И следи за коленом. Закончили следующее упражнение. Атомик пайк. Мы встаем в упор лежа. Из этого положения мы поднимаем попу вверх. Голова уходит между плеч. Получается такой уголочек. И возвращаемся обратно. Готовы? Погнали. Если не хватает растяжки в ногах, можно слегка сгибать колени. Это крутое упражнение для плеч и для стабилизаторов кора. Живот держим поджатый. Пупок поджимаем к позвоночнику. Не втягиваем живот вверх диафрагмой, а просто поджимаем пупок к позвоночнику. Закончили. Тебе должно быть... Нормально дышать, потому что когда ты втягиваешь живот вот так, тебе тяжело дышать. Надо просто вот туда пытаться к спине подтянуть пупок поперечной мышцы живота. Именно она отвечает за то, чтобы твой живот был плоским. Готово. По сигналу мы уже работаем. Ты чувствуешь плечи? Я уже чувствую. Закончили. И следующее упражнение приседания плие. Блин, экскаватор едет. Ноги шире плеч, носки развернуты в сторону. Мы опускаемся и поднимаемся обратно. Следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь, не перепрогибай спину. Погнали. Работаем в своем темпе максимально быстро, насколько ты можешь. Работаем до сигнала. Закончили. Отдыхаем. 20 секунд. И повторяем еще раз. Готово? Погнали. Напоминаю, если тебе легко, просто ускоряйся. Либо беревес или резинку. Любое сопротивление. Закончили. И следующее упражнение развороты из планки. Мы ставим в планку. Из этого положения разворачиваемся в одну сторону и в другую. Пол тренировки прошло, осталось столько же. Готово, работаем. Один, два. Ой, я постоянно забываю, что не нужно считать. отдыхаем 20 секунд и повторяем еще раз Ух. если тебе нравится тренировочка обязательно поддержи меня комментарием для меня это важно мне это приятно работаем подписывайся на мой канал Тебя ждет много классных тренировок. И не только. Не жалеем себя. Работаем плечи. Ты чувствуешь плечи? закончили и следующее упражнение тяга ноги на ширине плеч носки смотрят четко вперед поясница в нейтральном положении спина ровно из этого положения мы наклоняемся колени слегка сгибаются и выпрямляемся обратно погнали Поясница в нейтральном положении. Важно, чтобы у тебя не было вот такого вот прогиба. Сейчас я делаю неправильно. Видишь, здесь прогиб. Его быть не должно. Бедра в нейтральном положении. И мы работаем. Это очень важно. Прогиб в пояснице дает слишком большую нагрузку. Особенно, если ты возьмешь вес Голову тоже мы не запрокидываем. От макушки до копчика. Прямая линия. Отдыхаем. И повторяем еще раз. Hi. Hi. Готовимся по сигналу. Мы уже начинаем работать. Если ты делаешь с весом, бери вес. Погнали. Руки идут вдоль бедер, то есть они не уходят вот так вот вперед. Четко вдоль ног. Ты должна прям чувствовать, как у тебя натягиваются ягодичная и задняя поверхность бедра в нижней точке движения. Закончили. И у нас альпинист. Мы встаем в упор лежа. И из этого положения подтягиваем колено к локтю. И противоположное. Здесь важно, чтобы когда ты тянешь колено к локтю, чтобы тебя вот так вот не перекручивало. У тебя корпус должен быть ровный и параллельный полу. Погнали. То есть вот таких вот заворотов быть не должно. Корпус ровный. Живот поджатый. Работаем. Дышим, держим живот, не жалеем себя. Работаем до сигнала, не останавливаемся. До сигнала закончили. Отдыхаем. И еще. Еще раз повторяем. Я думаю, что ты будешь чувствовать плечи после тренировочки, Особенно, если ты первый раз тренишь. Погнали. Ну ничего, уже лето. Ты же будешь, когда потеплеет, носить платье с открытыми плечами. Маечки всякие. Топики. Красиво будет. Так что давай. Не жалеем себя. Работаем. До сигнала. Закончили. Следующее упражнение. Ягодичный мост. Мы ложимся на спину, ноги на ширине плеч, поясница прижата к полу. Руки поднимаем вверх, из этого положения мы поднимаем бедра вверх, сжимаем ягодицы, опускаемся обратно. Погнали. Колени мы вместе не сводим, поясница ложится первой. Видишь, у меня нет пространства. Закончили. Сейчас повторим еще раз. Уже мы подкрадываемся к концу тренировки. Уже полегче. Готово? Погнали. Поясница ложится первой. Пространство вот здесь быть не должно. Закончили. И у нас <coughs> еще одно упражнение. Russian twist. Мы садимся, поднимаем ноги, поднимаем плечи и скручиваемся в одну сторону и в другую. В одну и в другую. Готово? Погнали. Можешь не бояться, это упражнение не качает боковые мышцы живота, не расширит твою талию. Особенно если ты его делаешь без веса. Зато классно укрепит облики, кор. Закончили. Еще один подход. И все. Надеюсь, тебе нравится тренировочка так же, как мне. Готово. Погнали. Работаем до сигнала. Закончили. Фух, Классная треничка. Сейчас мы еще быстренько потянемся, Не пренебрегай растяжкой. Никогда. Это очень важно. Если тебе было... Если тебе легко, если тебе недостаточно, ты можешь сделать эту тренировку еще раз. И тогда у тебя получится полноценных 4 подхода на каждое упражнение. Ноги на ширине плеч, носки смотрят вперед, через круглую спину. Мы опускаемся, наклоняемся вниз и расслабляемся, висим. Макушка смотрит вниз, колени не сгибаем, колени прямые, растягиваем под коленями, растягиваем спину. Можно взять себя за локти и слегка покачиваться, можно слегка покачиваться вниз. Макушка тянется в пол. Дышим, расслабляемся и также через круглую спину поднимаемся наверх. Ноги шире, носки смотрят вперед. Стопы от пола не отрываем. И мы смещаемся на одну сторону и на другую. Чувствуем, как тянется приводящая мышца. Закончили. Делаем большой выпад. Руками упираемся в пол и провисаем. Чувствуем, как тянется задняя поверхность бедра, как тянется передняя поверхность бедра. Провисаем. Опускаемся на колено. Поднимаемся назад. Толкаем бедра вперед и вниз. Закончили. Смещаемся назад. Носок тянем на себя. Чувствуем, как тянется под коленом. И меняем ногу. Большой выпад. Провисаем. Опускаемся на колено, руки на бедро, толкаем вперед и вниз. И смещаем назад. Закончили. И потянем плечи. Руку за голову. Тянем максимально вовнутрь. Голову не опускаем, держим вверх. Дополнительно давим на... Руку растягиваем трицепс. Закончили и повторяем то же самое на другую руку. Закончили. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Приходи завтра. Завтра мы будем качать пресс и кор. Не забывай, не забывай, что нельзя перетренировать плохое питание. Обязательно займись своим питанием. Если ты не знаешь, что делать, по ссылке в описании видео собраны все видео, что тебе нужно посмотреть, чтобы понимать, что тебе нужно есть, как тебе нужно есть. Ну, в общем, ответы на все твои вопросы о питании. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.